Thank <music> you.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 практически находился в одних и тех же градусах гороскопа. Это связано с тем, что он менял направление своего движения. В декабре месяце Марс начинает набирать скорость, поэтому, безусловно, это будет положительным образом сказываться на активности и инициативности. Но также стоит заметить, что Марс в вашем 12 доме находится уже полгода. И осталось еще потерпеть чуть-чуть, в январе он уже перейдет в ваш первый сектор. Поэтому начало следующего года подходит для каких-то начинаний серьезных, для того, чтобы запускать новые проекты, для того, чтобы устраиваться на новую работу – и в целом даже ваше физическое самочувствие будет намного лучше. К слову, до 14 декабря будет открыт коридор затмений на вашей финансовой оси. Это значит, что то, что связано с финансами, с заработком, инвестициями, покупками, будет для вас сверх сверхактуально. В этот период могут поступать новые интересные предложения, связанные с заработком. Это замечательное время для того, чтобы решить какие-то важные вопросы, связанные с вашими доходами и расходами. Тем более, что со 2 по 20 декабря Меркурий будет находиться в вашем восьмом секторе в знаке стрелец. И это говорит о том, что ваш ум будет сфокусирован на теме общих финансов. Это семейный бюджет, это... Может быть также м, необходимость посещать банки, налоговые службы. В целом это время, когда ваши мысли могут быть серьезны, заняты именно такого рода вопросами. Венера, ваш правитель, до 15 декабря будет находиться в седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это значит, что первая половина декабря заставит вас сфокусироваться на теме взаимоотношений. Очевидно, вам нужно будет решать какие-то вопросы, связанные с другими людьми. Это может быть и тема отношений, это может быть и целый ряд рабочих вопросов. После 15 числа Венера перейдет в ваш восьмой сектор, и этот сектор отвечает за близость в отношениях, поэтому... Вы будете ощущать серьезную необходимость, чтобы рядом с вами находился близкий человек, и чтобы вы имели возможность вместе с ним решать какие-то важные вопросы. В начале месяца с 1 по 6 число Венера будет в хорошем аспекте к Нептуну, и опять-таки будет затронут ваш сектор партнерство, взаимодействие с людьми. В этот период вы будете склонны очаровываться, видеть окружающих людей в лучшем свете. Старайтесь все-таки больше взаимодействовать с теми людьми, кому вы доверяете и кого знаете уже достаточно хорошо. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну. Этот день не подходит для решения важных финансовых вопросов. В целом может возникать путаница, например, в получении денежного перевода. Также этот день не подходит для посещения банков. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Очевидно, что это очень ответственный для вас период. В это время нужно максимально брать на себя инициативу, решать вопросы по мере их поступления. И в целом такой аспект говорит о важных выводах, которые вы сделаете и о том, что в этот период может активно обсуждаться вопрос делового сотрудничества и взаимодействия. 11-12 число очень важные дни в плане активности, поскольку Солнце будет в соединении с Южным узлом и в аспекте к Марсу. Это может дать вам желание начать что-то принципиально новое, но учтите, что Марс находится в вашем 12 секторе, поэтому больше этот период подходит для того, чтобы начинать подготовительную работу, для того, чтобы выступать не прямо, а будто бы действовать за кулис. Это хорошее время для того, чтобы готовить кого-то к чему-то важному. То есть если вы будете выступать в роли тренера, учителя, то в целом это время для вас очень и очень перспективное. 13 числа Меркурий будет в аспекте к Нептуну. Этот день также может создать путаницу в финансовых вопросах, поэтому нужно быть с этим поаккуратнее. И в целом аспект между Меркурием и Нептуном дает такое расфокусированное сознание, когда сложно сконцентрироваться на какой-то одной теме может появляться забывчивость, поэтому тема важных переговоров также не подходит для этого дня. 14 числа будет солнечное затмение в вашем восьмом секторе, и это затмение будет в соединении с Меркурием. Это значит, что буквально вот все ваши мысли в этот период будут поглощены темой каких-то грядущих перемен, необходимости что-то менять, менять себя, менять свое отношение к чему-то. В целом, восьмой сектор, как уже упоминала в этом видео, отвечает за семейный бюджет, за общие финансы, за накопления. Поэтому вы можете столкнуться с необходимостью распределять финансы и принимать важные решения по поводу покупок, и продаж 15 числа меркурий будет в аспекте к марсу это аспект действия инициативы поэтому в целом если все-таки данное затмение принесет какое-то поворотное событие в вашу жизнь то вы будете настроены решительно и будете склонны действовать очень оперативно. 20 числа Солнце будет в соединении с Меркурием в вашем восьмом доме. Этот день может принести важные выводы, итоги, ситуация прояснится. К примеру, вы будете общаться с каким-то человеком, и это поможет вам принять правильное решение. Это может быть, кстати, совет какого-то компетентного человека. В целом будьте открыты к общению в этот период. 21 числа Юпитер соединится с Сатурном в вашем десятом доме в знаке Водолей. Это, пожалуй, самое значимое соединение 2020 года. Это соединение двух социальных планет. Планет, которые отвечают за социальную реализацию человека. И Этим соединением планеты начинают свой новый очень длительный взаимный цикл. Поэтому многие тельцы вблизи этого соединения могут почувствовать необходимость менять направление деятельности, или вы сможете осознать свою миссию то, к чему вам нужно стремиться. Десятый сектор отвечает за наши цели жизненные, за наши ориентиры, за нашу карьеру, социальный статус. Это все может меняться И вы можете обнаружить, как в конце года перед вами открываются новые перспективы. 22 числа уран будет в соединении с лилит в вашем знаке. Будьте поаккуратнее со своими эмоциями, с электричеством, кстати, тоже. В этот период стоит э, все таки э, в отношениях быть поаккуратнее, так как ваша импульсивность... Э, может удивлять и вас самих в это время, и также людей, которые вас окружают. Уран может давать неожиданные какие-то проявления, что вы сами не будете готовы к такой реакции и к такому поведению своему. Тем более, что как раз в этот период Марс будет делать квадрат к Плутону. Точный аспект сформируется 23 числа, но начнет он как минимум за неделю себя проявлять и. Это будет повтор аспекта. Первый раз он был в середине августа, второй раз в десятых числах октября. Поэтому события по этим датам могут повторяться. Но это уже третий последний аспект, поэтому однозначно будет ощущаться завершение какого-то процесса. И в целом... Квадрат Марса и Плутона — это аспект борьбы. Поэтому если вы почувствуете ситуацию, которая бросает вам вызов, если вы почувствуете что нужно отстаивать свои интересы в каком-то вопросе, то однозначно вы будете готовы тратить по данному аспекту на это очень много энергии. 25 числа Меркурий будет делать тринг Урану. Этот день может принести неожиданное известие, неожиданную встречу или же какой-то интерес спонтанный к определенному виду информации. Это может быть связано с желанием обучаться. 30 числа будет полнолуние в раке, в вашем третьем доме. Это также сфокусирует ваше внимание на теме знаний, навыков, общения, поездок. Но в целом стоит учитывать, что это полнолуние будет очень эмоциональным. В день полнолуния Венера будет в аспекте, напряженном к Нептуну. Поэтому главное не позволять себе разочаровываться в чем то не расстраиваться из-за той информации, которую вы услышите и которая вам не понравится. Старайтесь на конец месяца не планировать важные поездки, в целом по такому аспекту даже может быть эффект несостоявшейся поездки или когда вот вы что-то запланировали, встречу, например, с кем-то и это не получилось. Поэтому важно Всегда иметь план «Б» и не расстраиваться. До встречи в следующем 2021 году. Желаю вам удачи и спасибо за то, что вы были со мной в этом 2020 году. Пока-пока!